Здравствуйте, я Александр Васильевич Заволока, я онкохирург-мамолог, работаю в клинике Патлажана. Провожу лечение заболеваний молочной железы, как доброкачественных заболеваний, таких как фиброденомы, кисты, липомы, локальные аденоматозы и другие, так и такого серьезного заболевания, как рак молочной железы. В этой клинике мы проводим оперативное лечение рака молочной железы, забочусь как о онкологической безопасности, так и об эстетическом аспекте. Мы проводим органосохраняющие операции, восстановительные операции, реконструктивные операции в том объеме, которое необходимо каждой пациентке. Также я занимаюсь проблемами кожи доброкачественными и злокачественными заболеваниями кожи, такие как рак кожи, базально-клеточный рак, меланома. Это достаточно серьезное и часто встречающееся заболевание, особенно в южных регионах нашей страны. Достаточно часто при ранних стадиях заболеваний кожи и молочной железы есть необходимость удаления сторожевых лимфоузлов, мы проводим это по специальной методике с применением радиофармпрепарата Technec. Мы также проводим эту методику, так же как и в ведущих онкологических клиниках Европы, Израиля, США. И теперь мы можем предложить данную методику и нашим пациенткам. Очень важно обратиться с патологией молочной железы и кожи на ранней стадии. Поэтому мы ждем вас на диагностику и, конечно же, на проведение лечения на современном уровне.